Уважаемый господин Президент, очень приятно встретить и принимать вас в Москве. С Мировым банком, с группой Мирового банка у нас сложились за последнее время, за последние годы, очень хорошие отношения. в значительной степени это заслуга вашего предшественника. And to a certain extent, it is uh, the contribution uh, of uh, your predecessor. And I do hope very much that with your arrival, these positive dynamics that was accumulated in relations with the bank during the recent years will not uh, lose its momentum. По моему, банк в целом принял решение почти 13,5 с половиной миллиардов долларов кредитования различных проектов, из которых мы воспользовались восьми миллиардами. Um, я считаю, что очень продуктивной является сотрудничество с регионами России. И насколько мне известно, изучается возможность предоставления соответствующих финансовых ресурсов даже без гарантий федерального правительства. Я думаю, что это правильно, потому что финансовая система России демонстрирует высокую степень устойчивости. Right, Есть и другие проекты уже федерального уровня, они касаются и преобразования в области жилищно-коммунального хозяйства в России и некоторых других жизненно важных аспектов для нашей экономики и для населения стран. Мы поддерживаем усилия Мирового банка, направленные на решение сложных проблем, которыми, с которыми сталкиваются отдельные страны мира, прежде всего беднейшие страны. В этой связи хотел бы обратить Ваше внимание, уважаемый господин президент, и на наши усилия по поддержке стран содружества независимых государств, которые тоже нуждаются в особом внимании со стороны международного сообщества. Ну и наконец, нам всегда было важно чувствовать рядом с тобой экспертов Банка, которые всегда были рядом с нами и оказывали существенную методологическую помощь в решении тех вопросов перед которыми стоит финансовая система Россия и ее экономика. And indeed, it was um, always very important for us to feel the shoulder next to us of your experts, sir, who have always been very close uh, to us as regards the uh, development of methodological assistance uh, to solve the issues that our financial system was facing, as well as the economy. We are very glad to see you. Welcome to Moscow. I'm very to I'm going to try this one sentence. I love Russian, but I can't speak much. I really... Uh, so I'm going to speak English, of course. <laughs> Я рассказывал своим друзьям, что когда я учился, когда я изучал математику, мой отец, который тоже был математиком, говорил мне, хочешь быть серьезным математиком, учи русский язык. Поэтому я учил русский язык в течение двух лет, но это было очень давно. When we met in uh, Scotland at Glen Eagles, very briefly, you said to me that I had very big shoes to fill with Mr. Wolfensohn, and you're right. In Scotland, you in to, uh, But fortunately, I've been very close to him for a long time, and I think I have a good idea of the good things that he's been doing, and I intend, especially here in Russia, to continue. Но, к счастью, я довольно долго работал рядом с ним, и поэтому я прекрасно представляю себе все эти хорошие вещи, которые он сказал, и надеюсь, что я смогу в Российской Федерации продолжить эту успешную работу. Я очень благодарен этой возможности, которая представилась мне в ходе этого краткого визита, пообщаться не только с представителями официальных органов, но и посетить школы, поликлиники за пределами Москвы и посмотреть собственными глазами, что всемирный банк мог бы сделать в России. World, uh, i guess this will be the first time that russia hosts the g8 summit Россия впервые будет посоветствовать восьмерке, we uh, и сегодня мы гуляли по Москве и наслаждались хорошей, необычно хорошей погодой для октября в Москве. Is, is и мне говорили, что в июле в Петербурге гарантирована хорошая погода. Я надеюсь, что будет не только погода хорошая, но и встречам пройдет хорошо.